Вот тут бы петь, петь и петь, но э, в традициях жанра между песнями что-то еще и говорить. И меня попросили э, рассказать о песне «А я еду за туманом». Ну что рассказывать про песню? Э, я расскажу про автора. Автор сам не прочь очень много поговорить на концерте, даже он выпустил такую специальную афишу, на ней написано «Автор и исполнитель песен Юрий Кукин. Песни и рассказы». И если сейчас ему говорят, а чего вы так много говорите и мало поете? Он говорит, программа такая. <звы> я очень э, люблю Юрия Кукина, и нас как-то очень многое сближает. Он очень добрый человек, э, он тоже закончил Институт физкультуры. <звы> с отличием, как и я. В нашем коллективе никто Институт физкультуры не заканчивал, поэтому нельзя так сказать, дядя Юра там или «Дядя Вадик». А, такие фамильярности недопустимы. Вадим Леонидович, давайте. Понимаешь, это странно, очень странно, Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, с собой мне не справиться никак Люди посланы делами Люди едут за деньгами Убегая от обиды, от тоски А я еду, а я еду за мечтами За туманом и за запахом тайги А я еду, а я еду за мечтами мы за и за запахом тайны Понимаешь, это просто, очень просто Для того, кто хоть однажды уходил Ты представь, что это остро, очень остро Горы, солнца, пихты, песни и дожди Пусть полны, полно не в дорогу чемоданы, память грусть невозвращенные долги, А я еду, а я еду за туманом, за мечтами и за запахом ойги, Пусть полны, полно набитым мне в дорогу чемоданы, память грусть невозвращенные долги, а я еду. А я еду за туманом, за мечтами, и за...